давайте, кто-то Как, скажем так, были в жизни какие-то люди, которые ушли уже в другой мир, uh -huh. и с этими людьми ну, связывала какие-то отношения и так далее. Вот. И вот эти вот воспоминания, бывает, приходят, и от них в некотором роде не избавишься. То есть какая бы там астральная чистка ни происходила, uh -huh. вот вроде все вот сделал, раз, uh -huh. и там... Проходит несколько месяцев, там опять раз все это дело появляется на круге своя. Угу. То есть я так понимаю, что этих людей еще держат, естественно, другие люди, с которыми я общаюсь, в том числе, угу. потому что какие-то ну, общие наши знакомые. Да? Вот. Нужно ли от этого избавляться угу. или каким-то образом это откладывается значит, и только в нужный момент, тогда, когда надо к этому. Может быть, обращаешься, может быть, может быть mm -hmm. к их помощи, может быть, значит. Вот. Да, я поняла. Так, ну давайте вопрос такой многоплановый, да? Потому что однозначно ни у да, или нет не ответишь, это было бы неверно. Попробуем вообще разобраться с понятиями мертвых, присутствующих в этом мире, умерших людей. Вот, и что они представляют в нашей жизни? Значит, изначально следует сказать... Следующее, что в большинстве случаев система работает таким образом, что умершие люди своей душой, своей информационной структурой в этом нашем мире не присутствуют. Когда уходит душа человека, она уходит по нормальному алгоритму. И этот алгоритм говорит о том, что все его тонкие тела начинают последовательно сворачивать. Сначала умирает тело физическое, то есть прекращаются биологические процессы и рвутся, соответственно, связи с землей. Когда рвутся связи с землей, происходит прекращение питания соками земли и без этой силы человеческое сознание существовать не может и последовательно начинают сворачиваться остальные его тонкие тела. Первые три дня сворачивается тело эфирное, то есть эфирный двойник еще присутствует на эфирном плане. Отсюда Идут все приметы русского народа о том, что в течение трех дней надо покойника похоронить, но не раньше, чем на третий день. Не раньше. То есть на третий день обычно происходит похороны в тот момент, когда рассыпается эфирка. Если это происходит раньше, то эфирное тело может оказаться на какое-то время прикованное к своей могиле, к месту, в которому он похоронен. Потому что то, что принадлежит Земле, то принадлежит Земле. И если у трупа связь с эфиркой еще не разорвана, то. Эфирка также оказывается привязана к определенному месту, что всегда для умершего не, не очень хорошо. Если все произошло правильно и разрыв этот произошел на третий день, эта связь происходит на третий день. После смерти на девятый день происходит сворачивание остров. До девятого дня в сознании еще присутствует на уровне астрального тела, то есть на уровне эмоций. Его обычно в это время поминают, какие-то какие слова хорошие говорят, почему говорят в походниках хорошо или ничего. Да? Туда закладывается как бы в него информация о том, что никто к нему ничего претензий не имеет, он, мол, человек хороший, да, и скажем так. Происходит момент прощания, то есть рвутся определенные связи между людьми. Для этого существуют вот эти вот поминки. В астральную сущность, которую он в этот момент представляет, вкладывается информация, которая впоследствии, впоследствии покойному нужна будет, чтобы пройти течтилище в душе. После девятого дня до сорокового умерший свободен, получается, от привязки к физическому миру. Он еще присутствует на астральном уровне, еще присутствует, но уже в меньшей степени он не связан, он уже отпущен и может свободно перемещаться по пространству, свободно перемещаться по мирам. То есть у него есть такая возможность. Обычно не, ну, как бы умершие очень редко когда пользуются такой возможностью, потому что в течение жизни умершие, как правило, очень привязаны к своим близким, и за здоровье живешь, с ними расставаться не хотят. Но если таковое произошло, то опять же в системе есть алгоритм, насильно их оторвать от близких своих. Это происходит на сороковой день окончательное обращение, когда астральная сущность тоже сворачивается и выходит на ментальный план. На ментальном плане мы с вами знаем существует уже только информация, а ни в коем случае не энергия. Энергии там меньше. Поэтому энергетически ушедший после сорокового дня прицепиться к живущим не может, нечем. Он может остаться только в информационном плане, то есть на уровне ментального тела. И там он будет еще находиться какое-то количество времени, пока его помнят, пока о нем есть воспоминания. Но это все не о душе, а о личности, потому что душа, как только она освобождается с плана астрального, становится совершенно свободной. И после сорокового дня она с земного плана с плана воплощения уходит вообще. И если она не прибита к этому миру какими-то определенными печатями, связями, долгами, а является ну, скажем так свободной от обязательств, структуры, она проходит через стейлежь, освобождается там уже от ненужных связей, которые могут ее каким-то образом удерживать рядом со своими родными и близкими. Там происходит ее так называемое взвешивание, то есть определение ее бытийной массы и решение о дальнейшем воплощении. То есть вот на этот вот последний период может уйти достаточно много времени, а может произойти мгновенно. Все зависит от, скажем так, возможности функционирования системы. Таким образом человек, который ушел, но остается в памяти людей, он остается, как правило, только на ментальном уровне. Астрально люди напитывают его сами то есть своими воспоминаниями, своими эмоциями, своими привязанностями к этому ушедшему человеку слезами, которые льют по нему, воспоминаниями, которыми вокруг него окружают, они могут сделать его ментальную сущность тяжелой, то есть энергетически напитанной и таким образом создать фантом, который будет существовать на уровне остроенного пространства. Люди создают фантом. Исключение составляет лишь умершие, которые как бы изначально нарабатывали в этом мире. Ну, скажем так нечеловеческие контакты то есть это колдуны это маги это люди которые не жизнью живут обычно человеческой а тут выполняют какую-то определенную свою миссию у них этапы ухода из этого мира немножечко другие вот возвращаясь к вашему вопросу таким образом Воспоминания, особенно когда если человек уходит молодой, у него безусловно большое количество связей, большое количество родных, близких и любящих его людей, потому что в этом мире он оставил возле себя, вокруг себя достаточно хорошие воспоминания. Это обычно о стариках стараются как-то не вспоминать, ушел и ушел бы еще хорошо. А молодые люди нет, молодые люди они обрастают большим количеством связей. Причем хоронят его, как правило, точно такие же молодые люди, которые к смерти еще не могут относиться как к процессу очищения. Смерть для них либо какая-то страшная катастрофа, либо игра, в которую они играют. Соответственно, они эти связи добровольно не рвут, люди, и покойного они отпустить не могут, но опять же повторяю, не его душу, это не ваша компетенция, не компетенция людей, они не могут отпустить его личность тем, которого они знали, и они напитывают его энергетикой, энергетикой своего желания, чтобы он был рядом с ними. На астральном пространстве создается некий фантом, он наделен разумом, астральным разумом, и этот разум существует только потому, что существует ваша память о нем. соответственно, это представитель вашего разума в астральном поле. объяснили еще раз да. ваш представитель, представитель вашего разума, вашей памяти в астральном поле, которого вы туда запустили. Астральное пространство это такое место, где пересекаются совершенно различные миры, абсолютно различные. Также же существуют и ваши фантомы, которых, наши фантомы, которых мы создаем в большом количестве. В связи с тем, что это пространство общее, это некий элизиум, в котором имеют право существовать все, фантом имеет возможность самостоятельного общения, обучения через других присутствующих там сущностей. Соответственно, он набирается. Он набирается то, чего в нем не было раньше. Информация от других таких же фантомов, от представителей иных миров, да, от специально существ, созданных астральных сущностей, от лярв, там, от вампиров, неважно, там, там все живут. Вот, просто есть скажем так, миры, которые могут жить не только в физическом плане, но и в плане астральном. Да, там происходит большое, большое количество жизней. Вы сами там бывали неоднократно при хорошем выносе в процессе снов. Тот, кто сновидец, тот, кто сны видит, часто, часто бывает как раз в тех мирах, которые пересекаются с нашим миром в какой-то определенной точке бытия, и из этой точки можно выйти куда угодно, если, конечно, у тебя есть разрешение и нет жесткой привязки к этому миру, потому что в этом мире существуют тоже программы, функции, стражи, которые просто не выпускают дальше определенного предела. Ну, в общем-то, и правильно, потому что для очень многих миров мы являемся вирусами, нашего человеческое сознание. И для человеческого сознания многие сущности других миров тоже являются для нас вирусами. То есть они существуют на тех частотах, на которых человеческое сознание существовать не может. То есть контакт с таким существом может легко привести к физической гибели человека. прямо во сне или чуть попозже. Вот. Поэтому существует такая функция системы. Она сама себя и нас бережет такого несанкционированного проявления, но к подобным фантомам это отношение не имеет, они достаточно свободны, поскольку они привязаны к физическому телу. Соответственно, они там могут понабраться всего чего угодно. Во все времена к подобным фантомам отношение было двояко. С одной стороны фантомы могли выступать в качестве гениев и бережников для людей да, и, приходя в снах, предупреждать их о каких-то проблемах. Как они имеют возможность это сделать? Потому что там, в Астральном мире, там, в принципе, все уже, то, что должно проявиться здесь, там уже все произошло. Или может произойти. То есть там информация раскрывается несколько иначе. Соответственно, они могут по этим каналам, которые существуют, живущие с умершим, канал существует, потому что живущий его же и кормит. Канал всегда работает. Они по этому же каналу в обратной связи сообщают информацию. Таким образом, когда приходит во знак умерший или еще каким-то образом подает знак, он подает знак как раз именно по этому каналу, который создан вами же. И пока вы о нем помните, пока он существует в вашем сознании хотя бы хоть какое-нибудь малейшее воспоминание об этом человеке, это может являться основанием для канала. Но иногда они набирают информацию, скажем так, ну попадают в те миры и контактируют с теми сущностями, которые для человека как раз являются вот такими ядами, да, невозможными. И тогда они превращаются в то, что в простонародье называется гули, гуль. Это умерший человек, который завис в астральном пространстве, вернее его сознание зависло в астральном пространстве, и не может пойти дальше, и оно паразитирует за счет живущих. То есть, если живущие добровольно его не кормят своими эмоциями, своими воспоминаниями, он начинает присасываться к ближайшим, кто до кого дотянется. Я понятно объяснил? Вот. И вся борьба с подобными сущностями, особенно вот в средние века она была распространена, она как раз и была направлена вот на такие гуи, считала, что это демонические создания. Отчасти это так оно и есть, это создания демонические, они набрались информации, которая делает их более демоническими существами, чем человеческие. Но опять же повторяю, к душе это никакого отношения не имеет. Душа информационная структура, которая уходит к своей первопричине, то есть к своему создателю. Он обменивается создателем информации и воплощается здесь же. Это слепок сознания, сознанию, которое души не имеет, но имеет дух, то есть силу выживаемости. Связь с подобным человеком, умершим человеком, происходит исключительно по вашей инициативе, если вы не будете хотеть его помнить и поставите себе такое, такую цель, да, и приложите определенные силы, то есть обратитесь к определенным ритуальным практикам, которые разрывают эти связи, эта связь будет разорвана. Если вас это беспокоит, то значит, это необходимо сделать. Если вас это не беспокоит, и умерший человек, и его сознание с астрального плана является вам помощником и некотором вроде сопровождает вас по жизни, то избавляться от такого помощника, по-моему, вверх в области. с астрального плана подобные сущности, как правило, через религиозные каналы, которые уже простроены. Во многом религиозные каналы простроены специально для этого. Это, например, христианские службы да, за упокой. Все, что с этим связано, делаются, они как раз делаются для того, чтобы выстроить канал, чтобы душа могла удалиться с астрального плана. Причем делается это, скажем так, на достаточно серьезном потоке, и никакая структура не может быть, не может поспротивиться этому каналу. То есть, если вы за умершего заказываете сорока уст, например, да, и этот 40 уст действительно исполняется, они за него просто берут деньги, это же бывает и такое он действительно исполняется, и служба запомин все эти дела совершаются, то образуется некий канал, очень серьезный канал, который находит эту сущность, находит эту астральную сущность в астральном плане и будет так всасывает. Причем, если это просто астральная сущность, если это не человек, то она в момент подхода к чистилищу, она просто распыляется, там же нет души. Она просто распыляется на атомы. А если там душа есть, если так случилось, что произошел системный сбой, например, да, и сознание не сумело подняться на ментал, оно зависло, например, у него очень много долгов, очень много связей, душевных связей да, с этим окружающим миром она не может уйти с этого плана и вынуждена оставаться здесь, опять же, по собственной инициативе. Хороший фильм был в свое время, американский призрак, по-моему, назывался, да, смотрим на вот-вот-вот очень похоже. То есть вот жажда ярости вместе, например, настолько сильна, да, что не может уйти ни душа, ни личность, ни, ну, ничего. Да, бывают такие моменты. Вот. и То тогда в этот момент, в момент перехода через чистилище, сознание очищается, очищается душа, вернее, очищается от сознания, информационную структуру души уходит туда, куда ей положено быть. а Соответственно, вся эта, все эти куски личности, они просто распадаются. Почему есть в народе, в этой христианской культуре есть такая предмета, что если вдруг покойник начал тебя преследовать, то приходить по ночам, постоянно сидеть в мыслях, надо идти в церковь, заказывать церкаусты, Грамотные батюшки сделают правильный ритуал, то есть что такое сделать правильный ритуал? Они этот канал, сделают определенную зачитку, то есть произнесут определенные слова, которые будут призывать на этот канал ту самую умершую, ту самое умершее лицо. Они его просто приманивают. Он туда в этот канал входит, ну и дальше все к светленьким, к темненьким, потому, потому что вопрос чистилищ. Это так происходит по классике. Но как вы сами понимаете, в любой системе бывают сбои, Бывает, что человек не уходит с этого плана, да? не все происходит так, как необходимо. Да? На человеке, например, много грехов, которые привязывают его к этой земле, к этому пространству. Или сам он это делает, или стоит огромное количество печатей на нем, да? которые не дают ему возможность прийти в чистилище. Народе даже про таких шутят, что его даже в ад не принимают с таким количеством грехов, потому что нет такого ада для таких людей. Все бывает. Тогда надо проводить специальные ритуалы, чтобы ритуал заключается в том, чтобы запустить программу поисковик, найти это лицо, притащить его на канал и дальше уже по тому сценарию, по которому я вам говорила. Если вы не христиане, соответственно, да, и не, не, не хотите связываться с этой системой. Вот, то руны вам в помощь, печать хель разрывает любые связи, окончательно бесповоротные. Если, опять же, вам это не. Потому что, я говорю, не всегда, не всегда это во вред. Да? Бывают действительно вот эти гении и покровители. Как правило, такие гении и покровители основываются на искреннем чувстве глубокой и чистой привязанности к людям. Они к вам и вы к ним одинаково были сильные в отношения, тогда, тогда, тогда вот это вот астральный, астральный фантом он с, от, из вашего поля не уйдет, а будет всегда присутствовать рядом с вами, защищая ваши интересы. вот таким вот